После объявленного в пятницу 13 ноября возобновления прямого авиасообщения с Сейшельскими островами, две авиакомпании уже подали заявку на допуск по направлению Москва-Виктория. Это Аэрофлот с частотой до 7 рейсов в неделю и до двух полетов авиакомпания Royal Flight, перевозчик туроператоров Coral Travel и San Mar. Таким образом, в продаже появятся как пакетные туры, так и билеты на регулярных рейсах. При этом нужно понимать, что в декабре-январе на островах достаточно дождливо, в марте-апреле осадков значительно меньше, а оптимальный сезон – это летние месяцы и сентябрь.